Всем привет ребята, с вами я Фара, сегодня мы будем играть в Майнкрафт, а вот в принципе мой, ну не мой, на котором я играю, вот я консоль, например я могу в сходить, вот, не видим для каждого 3 выключен. сейчас включим, вот, не видим, для каждого 3 теперь вы не видим, вот, так, это, сейчас это? Так, там, видите, наверху лорд написано. Это он купил сервер или он купил тебе драгон. Dug. это самый высший вот. Я вот Он может выдать антигрифа. А он также может. У него также есть, как это, сейчас поищем тут, доступ к спауну, да, доступ к спауну, вот он, вот видите, я не могу ломать, даже он не может ломать, он не может, он, он, он, он, он, он да. только он, ведь видите, мы не можем ломать, а он может вот взять блок, вот этот удалить и ставить так вот а мы не можем потому что у нас не драгона с гм3 не могу вот гм3 все давайте сейчас я покажу вам свою ловушку ребята вот он видит меня. Меня ч? Ома. Так, я вам замешать. я не понял. И че, наверное, пошли? Ёб, А где Не А, что на? А, это она? А могу это запривать там, а, ну, я думаю, мы там у нас знакомы. Фанатами дураки. Могу. Посмотри, могу, могу. Они это заприватели. Вот, вот это тоже они должны были заприватить. Они заприватели. Вот я могу открывать, Чёрт. Я могу открывать. Но нет. О, -о, -о, о Я не буду Скор Ceee 200 Могу сказать Оп, лопу-пуп Супер ииии Жаль пыс пыс пыс... 800. 800. Сюда будет сюда хотя бы что... Сюда бы, где... сюда бы... Короче, я не посыпаю а Комната Что за призыв магмы. Это тут не написано. И, а, вы посмотрите. Я не знаю, как забывает. Вон okay. Зас... Не Тебе... Не стыдно, чувак? Тебе, чувак, не стыдно? Что это делать? а где а сама. Ага, что она сама... Алина... Я не понял. а она снизу, вон... Ну, там и А я. я пропустил, нет, ребята. Вот. Поставь. И вот сейчас это были А давайте к ней. Не к ней останья. Пусть уж. Пока. А я не понял, кто там. Так. Ребята, если что, я могу. Это Я не понял. Блин. блин. А, она там снизу. Вот. Да, блин, ребята. Нет. Блин, это дрим, это не дрим, ребята, это...